Хирургическое лечение одиночных множественных рецессий десны в области зубов и имплантации с использованием материалов леопласт. Часть третья. Я предлагаю вам рассмотреть операцию устранения множественных рецессий десны методом братьера лоскута. Показания. Первый и второй класс рецессии десны по Миллеру и множественные рецессии десны. Метод устранения рецессии десны врачаемым лоскутом. Применяется он при множественных рецессиях десны. Данная схема отражает алгоритм выбора метода операции. Да, двуслойная, однослойная методика. Двойным методом это будет двухэтапным, одноэтапным. В данном алгоритме мы можем... При наличии измерений и клинического осмотра сделать выбор в сторону той или иной методики в области множественной рецессии десны для устранения ее оперативным методом. Противопоказания для применения метода лоротиного лоскута в области устранения рецессии десны множественных противопоказаний. Третий и четвертый класс рецессий высокое клиническое прикрепление десны и мелкое преддверие полости рта, то есть наличие слизистомышечных тяжей выраженных. Давайте рассмотрим отдельно каждое из этих противопоказаний. Почему третий и четвертый класс рецессии? Обращу ваше внимание, что весь метод ротированного лоскута основан на совмещении хирургических и анатомических сосочков депитализированных. Соответственно, при третьем и четвертом классе рецессии есть либо либо полная утрата междобных сосочков, поэтому при невозможности ничего совместить, метод отпадает сам по себе. Высокий уровень прикрепления клинического. Десны тоже, естественно, попадают в этот же разряд, потому что при такой патологии, да, при такой рецессии десны невозможно ничего ротировать и переместить коронально. Также мелкое предверие наличия слистомышечных тяжей выраженных говорит о том, что лоскут не может быть тщательно и правильно мобилизован. Ротированный лоскут. Методика операции. Традиционный это дизайн разреза начинается с измерения глубины рецессии десны. Далее мы откладываем длину, глубину рецессии от вершины анатомического сосочка. Это точка вершины хирургического сосочка с расщепленного лоскута. Формирование расщепленного полнослойного лоскута. Деэпитализация анатомических сосочков, обработка поверхности корня уже традиционная для вас. Мобилизация слизиственного косничного лоскута. Фиксация пластического материала, если метод выбран двух И фиксация слизиственного лоскута. Осложнение при методике ратированного лоскута каранально смещенного. Традиционные, местные, расхождение швов, рецидив, да, который может вызваться именно либо первичными осложнениями, повторными обножение пластического материала, гематома отек. Давайте разберем порядок вот этих осложнений. Расхождение швов. На что это влияет? На перемещение да, коронально смещенного ратярного лоскута обратно в опекальном направлении. Ну, понятно, что ничего в общем благоприятного в этом нет, но это тоже как бы решаемая ситуация. но естественно, уже в последующем, через 3-4 месяца после заживления. Что такое рецидив? Это когда вы провели операцию, прошло полтора-два года, и все рецессии вернулись на свое место. Это говорит о том, что был неправильно выбран алгоритм не самой операции, а методика. Здесь вопросы все-таки к планированию всегда. Обнажение твердой мозговой оболочки или депетализированного десневого трансплантата соединительного тканного ну, ничего страшного в этом нету, это такие первичные осложнения, которые не несут за собой никакой особенно потери в последующем, просто выглядит это не очень красиво, обнаженная ТМО, она просто разорбируется в полости рта, даст... Ну, как такой вариант, не очень приятный запах. А свободный десневой депитализированный трансплантат, он просто эпитализируется, покрывшийся фибринозным налетом. Ну, также он достанет какую-то эстетику при первичных, там, после операционных днях, но впоследствии все это заживет. и отек – это тоже временные, в общем-то, осложнения, которые имеют место быть при любой хирургическом вмешательстве. Осложнения общие: реактивность на твердую мозговую оболочку, повышение температуры тела на просто хирургическое какое-то вмешательство. Поэтому ничего, в общем-то, тоже сложного и особенного здесь в осложнениях в общих нет. Мы сейчас разберем с вами дизайн что самое главное, что вокруг чего ротируется и куда перемещается. Напомню, что сам метод называется коронально-ротированный лоскут для устранения множественных рецессий десны. Традиционно в этом методе выбирается центральный зуб. Классически это был... Клык на верхней челюсти, вокруг которого создавалась ротация лоскута путем перемещения не только в корональном направлении хирургических сосочков со смещением, с, их, с анатомическим, как мы уже рассматривали, просто при корональном смещении, но и с определенной ротацией для того, чтобы... Больше была зона прилегания слизисто-космичного расщепленного лоскута в области корней и а, межпроксимальных промежутков. Итак, измеряем глубину рецессии центрального зуба. Откладываем ее от вершины анатомического сосочка с каждой стороны, медиально и дистально. От центрального зуба. Здесь у нас нарисован зуб 23. Вокруг него мы будем ротировать лоскут. Отложили, поставили точку. Эта точка будет являться вершиной хирургического сосочка. Дальше мы идем в дистальном направлении. Мы измеряем у зуба 2,4 глубину рецессии И откладываем ее дистально. Мы измеряем глубину рецессии медиального на зубе 22, откладываем ее на более медиальном сосочке. Мы измеряем рецессию на зубе 21, откладываем ее на медиальном сосочке. И в, разрыв, в дизайн разреза включаем по плюс одному зубу с каждой стороны. Для чего это? Это позволяет нам не делать вертикальных разрезов при данной методике. И дальше, как выглядит дизайн разреза. Вы делаете сулькулярный разрез в области центрального зуба. Последующим вы совмещаете точки, которые вы поставили, где у вас начнутся вершина хирургических сосочков, с зенитом соседних. Рецессии, рецессии на соседних зубах. То есть, в данном случае, медиальная точка вершины хирургического сосочка совмещ, совмещается с вершиной зенита рецессии на зубе 22, а дистальная точка вершины хирургического сосочка с зенитом рецессии в области зуба 24. Далее вершина хирургического сосочка в области зуба 24. Совмещается с зенитом десны в области зуба 25, вершина хирургического сосочка в области зуба 22, с зенитом рецессии в области зуба 21, вершина хирургического сосочка в области зуба 21, с зенитом десны в области зуба 11. Так выглядит дизайн этого разреза. Обращаю ваше внимание, для достижения максимального результата в области зенитов рецессии лоскус лейтенокосничный должен оставаться полнослойным. Вот это обозначение FULL или F да, в области зенитов рецессии в области аппроксимальных. Зона хирургических сосочков он должен быть расщепленным и так до мукогенговальной границы. Дальше весь лоскут становится расщепленный для обеспечения мобилизации. Здесь указана фиксация кранельно-ротированного лоскута в новом положении. Обращаю ваше внимание, что Перемещенный, обратите внимание, слизисто расщепленный лоскут в области рецессии, он попадает как раз в вот эти полнослойные лоскут с надкостницей закрывают рецессии, а проксимально расщепленный хирургический сосочек совмещается с депитализированным анатомическим. Фиксация лоскута происходит сначала вокруг центрального зуба, зуба 23, двойным обвивным петвелевидным швом с последующим ушиванием в дистальную сторону, а потом в медиальную.